Друзья, всем привет! Это канал Mother Russia и Вероника. И сегодня я хочу с вами поговорить. Последний раз затрагиваю блогеров, которые меня хейтят в комментариях. Последний раз рассказываю про себя, потому что надоели комментарии по поводу того, что... Вы ехали в Пендиосию, вы там рабы, вы ничего не зарабатываете, вы нищие, вы никто ни что и, и никак не состоялись и вообще чуть ли не бомжи здесь. Давайте я вам расскажу подробно, кем я работаю и сколько я зарабатываю, чтобы вы знали, сколько вешать в граммах, как говорится. Если вы вот сюда посмотрите. Не знаю, правильно, туда, ну вот куда-то туда посмотрите, вы видите ссылочку на видео анонсы моих блогов и кем я работаю в США. Ну так вот, в принципе, там начинается раскрываться эта тема, я ее продолжу сейчас, буду переставлять камеру, у меня рука устает, тяжелый Samsung, тяжелый. Я буду рассказывать, сколько я зарабатываю, на что мне здесь хватает и кем я работаю. Я уже говорила, что я работаю официантом. Вообще в Америке у меня было три места работы. Первое мое место работы было через месяц после того, как мы сюда приехали. Я вам хочу сразу сказать, нам здесь никто не помогал. Единственное, что нам давали консультацию ребята, которые здесь какое-то время прожили, и они нам рассказывали, ну вот, что можно первоначально делать, ну так, чтобы нам кто-то что-то помог. Мы вс через все проходили сами. Поэтому, когда вы говорите, что вы больше верите, там, не знаю, кто там, вдумчиво обо всем, который здесь учился, и который давно здесь живет, или еще кому-то, или как Саня из Флориды, он у него такой как. Я живу в Америке уже 17 лет. Я свободно говорю на английском языке. Но это так, чтобы придать уверенности своим словам. Ребят, иногда, понимаете, я не претендую на истину в последние станции. Но иногда я могу вам честно сказать, все зависит от того, в каком возрасте вы сюда приехали, и что вы здесь уже успели сделать, и с какими трудностями вы столкнулись, и как вы решали эти проблемы. Ну так вот. Я, мы посоветовались с ребятами по телефону, и они сказали, а, ну вот, чтобы при, заработать денег сразу, сразу хоть каких-то, надо идти официантом. Как ищется работа официантом? Но поскольку эти ребята здесь жили уже лет 12-15, они знали, что надо вот идти, обходить заведение, искать работу. Это же посоветовали и нам, приехавшим в каунте. Ну, возможен такой вариант, да. В очень многих заведениях есть апли... анкеты, которые ты заполняешь, но если вы хотите более или менее нормальную работу найти, то все делается онлайн. Вот сегодня даже вот в этой сфере, казалось бы, неквалифицированного рабочего труда, такого как официант, ты это делаешь онлайн. Мы, ну, так я и сделала. У меня был английский, у меня уже был английский хуже. Я взяла и поехала по заведениям. Их с первого места, куда я приехала, без навигатора, без ничего понятия не имела, куда я еду. Если вы знаете, что такое американская деревня, если бы я была в городе, там, в Нью-Йорке как-то обходить или в Филадельфии в той же, это один вопрос. А в Каунте тут все разбросано, не пойми как. Ну, в общем, вырулила я на какую-то дайну турецкую. И, в принципе, меня сразу взяли на работу. Но беда этой Дайны случилась в том, что у нее неадекватный турецкий хозяин, который, в принципе, группы и так далее, но, в принципе, у меня с ним конфликтов особых не было. Меня нанял нормальный менеджер, также турецкий парень, но через месяц он оттуда уволился. И все. И вот пошла вот такая вот... Вот этих, вот этих в эту секцию ставим, этих в ту секцию ставим. Короче, переходим к тому, что я там зарабатывала. Ну вот за смену с 9 утра до 8 вечера, до 9 вечера я зарабатывала 120-150 долларов. Что, в принципе, очень-очень мало для работы официантом. Дальше, мы когда только сюда приехали, я устроилась работать в... Не устроилась работать, а под... заполнила анкету на официанта в ресторане Олив Гарден. И ни ответа, ни привета. Короче, у меня уже в этой дании накрывала депрессия, и мне было очень плохо. На что мой муж сказал, все, выходи, выходи из дома иди в Оливгарден и говори, что я к вам оплавилась, вот возьмите меня на работу. Я так и сделала. Я, выш... я зашла в Оливгарден с трясущимися ногами а, и сказала, что да, я вот, вот, вот к вам оплавилась, а не ответа, не привета. На что он мне сказал, что завтра будет менеджер по наему персонала, а у нас там четыре менеджера, один из которых управляющий general менеджер, так называемый по-английски. В общем, короче, я пришла на следующий день и меня взяли на работу. И вот до сих пор я вам хочу сказать, что я я там работаю. Что я зарабатываю в этом оливгардене? Вэверидж. Я буду говорить вэверидж. Чтобы вы понимали, это же есть хорошие времена, есть сезон, есть не сезон. В этой сфере это вообще очень-очень распространено. От 20 до 35 долларов в час. Это то, что я зарабатываю. У меня камера настраивается плохо. Но я вам хочу сказать, ребята, если вы думаете, что вы придете туда и начнете так зарабатывать, нет, такого не будет. Вы будете зарабатывать долларов 18, начиная, потом, где-то через год, когда вы изучите, как это работает, тогда вы сможете выйти на этот доход. Что значит изучите, как это работать? Вы будете знать... В какую попасть секцию, чтобы зарабатывать нормальные деньги. Будет зависеть от того, какой менеджер находится на смене, и будет ли он позволять вам брать больше трех столов. Потому что у нас вообще официант, один официант на три стола Он будет, какие столы вам попадутся, где может сесть 4 человека Или стол, где может сесть 8 или 10 В общем, там очень много нюансов, которые на это влияют Вы будете знать, когда, к примеру, играет команда Иглс И когда никого вообще не будет в Оливгардене, Все будут сидеть по спортбарам Или... Э, э, по спортбарам и смотреть игры американского футбола. Поэтому это все надо учитывать. То есть, понимаете, приезжая изначально, никогда не будет так, что вы вот взяли и вышли на такой доход. На такой доход я вышла через год работы там. 20-35 долларов. Бывали у меня и отвратительные смены, и я вот не дали как... Два дня назад я заработала, что я заработала? А, 13 долларов, нет, не 13, 40 долларов за в 10 часов я начала. Что такое, в 10 часов, а ушла в 2, за 4 часа, 40 долларов за 4 часа. Это для Оливгардена, это вообще, это, это не заработка. то есть это, вот, наверное, худшая моя смена, которая там была. А бывали у меня смены, когда я заработала 500 долларов за 6 часов. Такое тоже было. Один раз, кстати. Но я вам говорю, такие максимальные. К сожалению, это было всего один раз. Потому что у меня был нормальный менеджер, латинский, Хуан. Очень жалко, что ушел вообще. И ушел из корпорации, который знал сильных официантов. Я не буду себе льстить, но нас таких там немного. Из там 40 официантов я и еще четверо, которые могут... Как бы вот так вот на, на это пойти и взять там пати, как говорится, вечеринку, где там будет 20 человек сидеть и обслуживать его сами. Если вы думаете, что это легкая работа, нет, это не легкая работа. Но я, в принципе, понимаю, для чего я это делаю. Я понимаю, для чего я это делаю. Почему? Потому что э, э, я понимаю, что когда я беру там 6 столов и э, несусь, и физически себя ну, гроблю я даже бы так сказала потому что я стираю свои суставы потому что я с весом бегаю я плюс у меня свой вес не маленький я еще что-то эм, я в стрессе нахожусь мне ну то есть мне как бы вот это нелегко и не каждый человек на это, это сможет делать и не каждый человек на это пойдет еще было у меня место одной работы в том году что, что у меня было за место работы А, в отеле я работала В Инхам я до сих пор там числюсь банкетным официантом Но поскольку у меня график Никак не совпадает с их графиком Они мне уже даже перестали звонить И приглашать на эти банкеты что там можно заработать? Там можно заработать все очень хорошо. Но опять же, там надо отработать хотя бы год, чтобы понять, как там зарабатывать, в какие секции становиться, в какие дни выходить. Там есть свои подводные камни, их миллион. Они, допустим, работают под... Профсоюзом И у них есть так называемая сеньорити По старшинству Когда человек, который дольше всего там работает Выбирает смены, которые ему удобны понимаете, А тебя, который только новенький пришел Будут запихивать Уже закрывать тобою пробелы Поэтому Опять же я хочу сказать Ребят, для этого всего нужно время Для того, чтобы выйти на какой-то доход Что я там зарабатываю Ну, к примеру, вызвали меня на банкет ну 40 долларов в час я там зарабатываю но это филадельфия это деньги которые приходят мне на пайчек. из последнего пайчека 140 долларов я получила 100 почитайте что вот посчитайте сколько я отдала на налоги государству в чем плюс работы официантов я могу вам сказать да Первое, то, что вы, ты зарабатываешь кэш и приносишь его домой каждый день. То есть, если у вас такая патовая ситуация, когда кушать нечего, ни не за что платить, ты, у тебя есть эти деньги. Ты вот их пошел сегодня, заработал и заплатил, пускай свой билл за свет, там 150-200 долларов. Еще в чем плюс, что это работало? вечерняя. То есть, если вы учитесь, вы можете вечером идти работать. Так же, как это и минус для, допустим, семейных людей, таких как я. Я вот так три года поработала, и я детей не видела вечером. За детьми вечером ухаживал мой муж, потому что я работала. Ну вот как бы, ну так, это действительно вот на самом деле. Поэтому мы прекратили так жить и такой график вести. Что еще? Плюс. Но я не буду в эту область даваться, Я думаю, что это просто мне рассказывать вам не стоит. Но я просто скажу одно слово налоги. И я так думаю, что все, кто живут в Америке, меня поймут. В чем еще плюс? Ну, допустим, в таком заведении, как у меня, я каждый год на три месяца уезжаю в Россию. На три месяца уезжаю, через три месяца приезжаю и иду опять работать. То есть меня отпускают. У нас есть такой... Live of absence» или «absence of leave», не помню, как уже эта формулировка, что вот ты можешь уехать до 90 дней не работать в этом заведении. Потом приезжаешь и снова начинаешь работать. В чем еще плюс? У меня офигительный коллектив. Я очень люблю людей, с которыми работаю. Очень много они мне подсказали. И очень много они мне помогли здесь. И... Ну, вообще... Мне, мне там нравится, у нас причем очень хорошая такая атмосфера в ресторане, очень молодежная, очень веселая, очень дружелюбная и в принципе весело. В чем еще плюс? Это не нудная муд... <смех> работа в офисе, когда ты там должен сидеть 9 часов. Вот это, вот, вот. Ну, это, это не для меня. Поэтому как бы, для меня это очень-очень-очень большой плюс, что мы бегаем, что-то делаем. Ну и, наверное, то, что, как говорит одна из моих подруг американских, говорит, а где еще без образования буду зарабатывать, там условно говоря, 20 долларов в час. Да. Только нигде вам так платить не будут. Вот только вы получите какое-то образование, начнете работать. И вы и то начнете там с 18, ну, может даже с 20 этих долларов. Ну а здесь вы можете прийти и начать так зарабатывать самого, не имея никакого образования. На, кто может устроиться на эту работу, ребята? Только люди, которые знают язык. Hi. Hi. Только люди, которые знают язык. Потому что если вы не знаете языка, вы никогда не устроитесь на эту работу. Там нужно болтать, с людьми надо разговаривать. Скажу по-английски, suck everybody's dick. Может быть, запикаю это потом. Почему? Потому что в Америке 20% чевых люди могут оставить, а могут не оставить ничего. Так вот, если вы будете вот с нудным лицом подходить и не будете поддерживать разговор и не сможете его поддерживать. У вас не будет чаевых. Ну, я вру. Я вру. В принципе, американцы, они в среднем, какой бы сервис ни был, они стараются оставлять чаевые. 15-20%. Но у меня были люди, которые мне оставляли 50% от суммы с чека. Были люди, которые оставляли 100% от суммы чека. У меня был дедушка, с которым я перемолвилась тремя словами и сказала, что вообще манговая маргарита, это вообще мой любимый напиток, который мне оставил со счетов 15 долларов 30 долларов, ну то есть понимаете, чем более открытый и дружелюбный вы будете, тем больше вы будете получать денег, кстати, хочу сказать что парни получают денег больше, чем девушки, чьи у мужчин выше, чем у женщин вот такая вот гендерная несправедливость вот когда вы мне пишете, я же опять говорю ну что мне на что мне хватает в америке мне хватает хватало потому что обстоятельства изменились жизненные и как бы мы тогда жили в апатматах сейчас мы купили дом нам хватало скажу так снимать дом снимать квартиру платить за детские секции оплачивать все счета Раз в год куда-то здесь ездить недалеко. Ну, к примеру, там в Квебек. А, иметь машину. У меня в 2014-2017 -го года мы ее взяли новую. В кредит. Нет, как это сказать? Финанс. Как это? Правильно, как это сказать? Да, в кредит по-русски. А, на что мне еще... Ну, понятно, что еда, газ и все остальное, да, еда, бензин и все остальное. И три месяца не работать и проводить эти три месяца в России. Ну, вот как бы считайте сами. Если вы более успешны, я очень за вас рада, если вам на гораздо больше хватает денег. Но, я же говорю, сейчас обстоятельства изменились, вот по тем затратам, которые у нас сегодня, уже этой суммы бы нам не хватило, потому что у нас в связи с покупкой дома моргидж увеличился, у нас второй сын пошел на все секции, то есть сумма расходов с 400 долларов выросла до 800 да? на, ежемесячно на вот эти вот удовольствия их и на их развитие. Поэтому, ну так, вот на, на вот это все мне хватает. Что еще я вам хочу сказать, я же говорю, я испытываю ли я по этому поводу какие-то неприятные ощущения, что я работаю официантом 40 лет? Нет. Нет, ребят, я вам могу честно сказать, я и в России пахала, и когда вы пишете, что, ой, что это за арабская жизнь пахать по 20, по 12 часов, ну я так и в России работала, у меня так родители работали, и родители моего мужа так работали, когда там бабушки на лавочке им рассказывали, вы там барыги, такие вот, сволочи, такие, да, а что вам мешает? Да, они встают в 4 утра и в 5 часов они на рынке, они таскают тяжелейшие запчасти, ветер, взной, зной, в дождь, в град, не имеет значения во что. Да, но у них 200 квадратов дом, у них хорошие машины, они два раза в год ездят отдыхать за границу. Что вам мешает? Вы же не хотите просто так, вы не хотите вставать в 4 утра для того, чтобы... У вас была хорошая мебель, красивый дом, и все у вас было хорошо. Вы этого не хотите, и поэтому вот этим треп языком начинается Барыги, еще кто-то там, и так далее, и тому подобное. Прекрасно зарабатывать, работать по 8 часов, это прекрасно. Зарабатывать большие деньги, это все очень хорошо. Но это единицам дано. Все остальное достигается своим трудом – Вся все комфорт нашей жизни достигается своим трудом. Да, мы здесь пашем. Мы пашем здесь с утра до ночи. Ну, но зато, я не знаю, мне кажется, что мы достаточно хорошо живем. Потому что я же не в облаках витаю. Я знаю, что сейчас происходит в России, какой уровень зарплат. Мои друзья с учеными степенями и с PHD, и с... Как это сказать с учеными степенями, с двумя высшими образованиями, получают по 60-70 тысяч. Это потолок. Но ну, вот так. Если вы как-то более успешно там устроились, я очень рада. И, ну, только за. Ну, я вам, в принципе, рассказала, чтобы больше вопросов на эту тему не возникало, чтобы вы знали, какие у нас заработки, что и как мы делаем. Ну, и как мы выживаем, и на что нам хватает. Пишите, что вы по этому поводу думаете, если хотите написать, что мы рабы и пиндосы нас никогда не примут, тоже пишите, ну что сделать, вы же не пройдете мимо этого. Я рада была вас всех сегодня видеть, подписывайтесь на мой канал, если вам интересно про жизнь в Америке и до новых встреч, пока-пока, ребята.